Уважаемые телезрители, после новогодних праздников ТНТ <таспросив> покажет новую многосерийную комедийную киноэпопею. Про маленького сынка Без меня он будет несчастье. Неуверенного в себе Женя. Вам нужно разъехаться. На новом самостоятельном этапе своей жизни Женя встретит свою первую любовь. <свет> Ой, простите, Поздвините, пожалуйста и будет решать проблемы своих не всегда адекватных постояльцев. Ну, хочешьки? А давайте поменяемся партнерами. Я за. Смотри новую комедийную киноэпопею «Мне плевать, кто вы». С 10 января в 8 вечера на ТНТ.